здравия друзья на связи мошкин владимир сейчас я записываю видеоролик в котором расскажу как уже существующий у вас кошелек биткоина оснастить электронной подписью для этого мы открываем видео Заходим на сайт electrum.org в раздел Download. Вот сюда, для скачивания. Скачиваем для своей операционной системы, которая у вас стоит, программку. И пользуемся. Вот мы ее скачали. Вот так выглядит ее логотип, биткоин и... В таких сферах, в трех сферах пересекаемых, вы ее запускаете на компьютере. Вот она у меня на компьютере, вот справа внизу: Electrum. То есть, когда вы скачаете, распакуете, установите, вот она будет у вас здесь. Ну, где-то, то есть, отражаться на рабочем, может столе. Вы выбираете, запускаете ее, всплывает такое меню, выбираете автоконнект, нажимаете кнопку Next. <связывая> Нажали кнопку Next, у вас система спрашивает, в какую папку распаковать. Вы, соответственно, выбираете, если хотите в какую-то конкретную папку установить, распаковать файл, то вот здесь нажимаете Choose, выбрать папку и вот название папки Default валет можете свое название здесь вписать чтобы в поиске вам удобно было искать если их нужно ну я оставляю таким какой она есть дальше делаем дальше вот этот в этом разделе мы выбираем стандарт валет нажимаем кнопку next далее теперь Нажав кнопку Next мы выбираем вот эту вторую строчку. То есть первая строчка это когда у вас кошелек новый. А если у вас уже есть биткоин кошелек, то вы выбираете вторую строчку, чтобы добавить свой, к своему кошельку биткоина электронную подпись. И нажимаете продолжить кнопку Next. То есть выбрали, нажали кнопку Next и видим, что у нас пустое поле код Соломона. То есть эти слова, парольная фраза, которая называется. И вот сюда вы вставляете парольную фразу от своего уже существующего биткоин кошелька. Она у вас где-то сохранена. Вы ее, как в этом примере, копируете Заметок И нажимаете Next Но Next у вас не работает Кнопка Next не работает Потому что нужно настройки Сделать в опциях Выбираете кнопку опция И у вас есть две галочки Поставить Вы берете И ставите галочку BIP39 И видим что, кнопка Next у нас появилась и подгрузилась информация. Нажимаем. Далее. Next. Все. А, у нас появляются вот такие менюшки. LEGO CP2SH, Native. Внизу еще тут какие-то настройки. Смотрим, что делать дальше. Выбираем первый пункт Legacy и нажимаем Next и вводим пароль. Свой собственный пароль, если он очень надежный, у вас зеленым подсветится и Very Strong будет написано. То есть это значит у вас надежный пароль. В первой строчке пишите свой пароль с буквами и цифрами, во второй строчке этот пароль повторяете. И как только вы пароль э, идентичный повторите, то есть они у вас сойдутся, кнопка Next загорится синеньким. То есть нажмете Далее. <связать> Далее вы попадаете уже все в открытый ваш э, рабочий кошелек с подписями. И сейчас нужно настройки подписей сделать. Э, кнопку выбираете Receive, вернее вкладочку Receive. И здесь вы видите ваш адрес биткоин-кошелька. То есть биткоин-кошелька, который у вас был ранее. Именно, ну то есть, все, вы подвязали свой биткоин-кошелек к электронной подписи. Идем дальше. Его копируем. Либо выделяем, либо кнопку копия нажимаем. И заходим на сайт Эльдорадо где вы уже предварительно открыли вкладку по реферальной ссылке своего руководителя, который вас пригласил. И здесь вы внизу в разделе вот, Enter, You Exit B2C, адрес, вставляете адрес своего биткоин-кошелька. Адрес биткоин-кошелька – это ваш логин в системе, он уникальный. Все, вы его вставляете и нажимаете Join. Сохранить Все, вы зарегистрировались Со своим старым биткоин кошельком предыдущий, Который у вас всегда был И вот они вы уже в системе То есть вот пожалуйста Биткоин 7866 Это адрес реферальной ссылки не надо регистрироваться по этой реферальной ссылке, потому что это тест не то что тестовое, а это для записи видео. То есть этот биткоин кошелек для записи видео, который фейковый, эта реферальная ссылка фейковая просто для записи видео. Так как запись видео делается публично, то мы не предоставляем информацию по своим кошелькам, по своим реф-сылкам, но ну, имеется в виду в видеозаписях. То есть мы их не используем дальше в продвижении. Поэтому не надо по, ну, как бы эту информацию брать и применять для себя. То есть нужно брать просто суть видео, как воспользоваться. Этим, ну, этим видео, чтобы свой биткоин, э, чтобы свой биткоин кошелек был э, с цифровой подписью. Смотрим дальше. Биткоин кошелек копируем. А, ну, не, не вернее, не копируем. Вот мы видим кнопку реинвест. Нажимаем ее. И включаем все в реинвести кнопочки. Здесь мы копируем вот этот свой промокод. Он у каждого индивидуальный. И его нужно добавить в электронную подпись. То есть в образец электронной подписи. То есть мы зашли в реинвест. Включили все кнопочки. И скопировали вот этот промокод. Переходим в свой кошелек, который у нас еще не закрыт, на электруме, то есть электрум 3.2.2 И здесь вверху в меню, у вас там будет меню в самом верху экрана, здесь его может быть не видно, запись крупная, да, вот она Sigan Very Message И вот сюда в сообщении в месседж вставляете свою, свой промокод Теперь копируете свой адрес биткоин кошелька и вставляете его в адрес. Нажимаете сиган, сохранить. У вас запрашивают пароль для внесения этих изменений ну вот, в электронную подпись. Вводите пароль от электронной подписи. Нажимаете ОК. Как только вы нажали ОК, у вас вот в этом в третьем нижнем поле, то есть вот первое поле, второе поле и в третьем поле у вас появится вот эта фраза. Это и есть ваша электронная подпись. Она сгенерирована индивидуально и уникально. Вот она вам нужна для подключения реинвеста в Эльдорадо. Вы ее берете, копируете эту парольную фразу, ой, подпись электронную и вставляете вот сюда сигнатуру. Ставили и нажали сейф, сохранить. Нажали сейф, сохранить. Все, у вас сохранилось. Если вы все сделали правильно и ваш промокод и электронная подпись, они в системе зафиксировались, то после сохранения у вас вот эти движочки будут во включенном состоянии если вы нажали сохранить и что то пошло не так движочки не во включенном состоянии то есть реинвест не включен значит вы что то в какой то момент сделали неправильно нужно просто заново еще более внимательно пересмотреть все видео и повторить все пункты от начала до конца а теперь я просто хочу просмотреть проверить у себя Вижу, что у меня все галочки включены Значит у меня реинвест работает Значит я все сделал правильно Благодарю всех за внимание Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки, делайте репосты Вот моя страница Владимир Мошкин Добавляйтесь в друзья Обращайтесь Контакты мои и инструкции все по Эльдорадо под, в описании под видео. То есть все есть в описании под видео. Заходите, читаете, смотрите, изучаете самостоятельно. Если вот уже все изучили, все попробовали и уже что-то тогда там не получается у вас сделать, только тогда связывайтесь со мной. Я вам подскажу. Но очень много звонков и обращений, поэтому... Лучше разобраться самому. Просто очень много звонков и сообщений. Уже э, несколько тысяч человек за, после, за крайние сутки э, зарегистрировались в Эльдорадо. Все, до скорых встреч. Всех благ.